Приветствую всех! А сегодня мы с вами приготовим классические картофельные драники. И для этого нам потребуется 500 грамм или 5 средних клубней сырого картофеля, 100 грамм или одна штука репчатого лука, 7 грамм или один зубчик чеснока, 3 грамма или половины чайной ложки соли и 20 миллилитров растительного масла для жарки. Если вы используете картофель с низким содержанием крахмала, то вам потребуются 2 столовые ложки обычного картофельного крахмала. Мы при приготовлении этого рецепта используем дополнительно 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Он лучше тем, что не дает картофельному пюре посинеть и окрашивает наши драники в желтый красивый цвет. Очищенный картофель, а также лук и чеснок натираем на крупной терке. К тертому картофелю добавляем соль и крахмал. Вы также можете добавить специи по своему вкусу, в том числе молотый перец. Полученную смесь овощей и специй хорошо перемешиваем. Для приготовления выкладываем на хорошо разогретую сковороду предварительно смазанную растительным маслом. Жарить мы будем на среднем огне и без крышки с каждой стороны по 3-4 минуты. При обжаривании э, драников сковороду крышки закрывать не нужно, так как в случае э, использования крышки картофельный драник скорее сварится чем поджариться итак мы обжарили драники с двух сторон драники готовы и мы можем их подавать с классической сметаной или соусом сделанным своими руками например на основе греческого йогурта надеюсь вам понравилось наше видео приятного вам аппетита